Всем привет! Старший сын у меня захотел на ужин что-нибудь такое. Борщ есть дома в холодильнике я не хочу, плов я не хочу. Давай что-нибудь вкусненькое. Ну, на этот случай я решил для него приготовить самый вкусный ужин для студентов. Когда я был студентом, мы очень часто его готовили и съедали прямо на ура. Давайте я покажу, что мы делали. Итак, я беру сковородку, ставлю на плиту... Наливаю туда немного масла. И после того, как у меня нагрелось масло, я отправляю туда мелко нарезанный лук. После того, как лук у меня обжарился, я отправляю в сковородку тушенку. Что когда мы были студентами для нас тушенка с макаронами это была самая лучшая еда мне кажется на свете так ну вот у меня тушенка нагрелась И, конечно когда мы были студентами мы уже сразу туда отправляли макароны но сейчас я хочу добавить сюда немного специи а это именно будет у меня куркума И зира. Все это хорошо перемешаю и буду отправлять сюда макароны. Все отправляю сюда макароны. Чайник у меня только вскипел. Добавляю сюда кипятка. Обязательно пробуем на соль. Сначала подсолю. Соли маловато, еще добавлю чуть-чуть. Вот теперь достаточно. Ну и все, закрываю крышкой и варю до готовности макарон. Так, откроем, помешаем. Посмотрим на готовность. Если не готовы, то закроем крышку. Если почти готовы, то откроем, чтобы вода лишняя у нас выкипела. Ну вот смотрите, я пару минут подержал с открытой крышкой, чтобы лишняя вода испарилась. Ну и все, вот он он, самый лучший ужин для студентов готов.